А чего тут побеждать в одиночку? Хватит. Качан! В сегодняшней битве слишком много крови пролилось зря. Зря? Если воспользуешься силой в момент ярости, она на это среагирует. Ему важно держать сердце в узде. Не смей так говорить! Медория! Наконец-то я тебя коснулся. Пора бы забрать один за всех. Я что, внутри один за всех? Шигараки, вы не выйдете. А ведь не одолжи я тебе свою силу, ты бы уже обратился в Прах. Я же просил вас откнуться. На... Мое личное решение. Моя личная мечта. Ты пока еще не можешь двигаться в этом мире. А тебе позаботятся остальные. Вот уж не думала увидеть тебя после смерти. Все за одного. Седьмой владелец. Hey, ты посмотри, Томура. Здесь твоя бабушка. Знаешь, как это возможно? Из-за передачи. Многие считают это чем-то сверхъестественным. Изредка у меня бывают такие странные сны. Просто встреча с доктором помогла мне отыскать причуд. Говорят, что у органов и клеток есть память. Похоже, что в генах причуд тоже находится сознание шамура на сказали что это наша бабушка она герой почему ты думаю вам пора поздороваться как же все так вышло ты не волнуйся бабуля я и тебя ненавижу этот мир <связывающий> истончается. Обычно. Один за всех передвигается только за счет воли владельца. Но твоя злость явно посигнула на это правило. <связывающий> К, а этого мало. Мой брат упрям, как и я сам. Он станет следующим, брат. Мы ни за что туда не перейдем. Мы уже решили быть в этом мальчике. Если объединим наши с тобой, то сможем украсть ее. Мальчонке досталась такая прекрасная причуда. Его самого защищать приходится, Позволяет телу пасть жертвой ярости прямо как его наставник. Зря ты позволил своей силе попасть в руки такого ничтожества. Вовсе не зря. Тебе не узнать его мыслей, когда льется кровь, злость за других. Дает силы стараться. Мальчик настолько одержим стремлением всех спасти, что отклонился от нормы. Поэтому мы останемся с ним. Все-таки не украли. Вживление причуды не успели завершить. Не теряй сознание. Дай закончить твое новое тело. Шигараки! Больше не двигайся!